Всем привет! Сегодня мы будем учить английский язык, глядя на мой 10 любимых слов из ленга Snake Culture. И знаете ли вы, что такое Snake Culture? Это образ жизни, где любители кроссовок покупают, собирают, торгуют самими популярными моделями обуви от таких брендов, как Nike и Adidas. Эти кроссовки обычно приписывают таким выдающимся celebrities как Майкл Джордан, Риана, Канни Уэст и другие. Давайте, ребята, добавим немного огня в наш английский. Spice up our English. Меня зовут Инаше, а это Puzzle English. Number one. Это любитель кроссовок который постоянно следит все, что происходит в мир кроссовок. Например, For the brands, Snickerheads are a very important demographic. Для бренда очень важная группа. Они покупают новые кроссовки и продают их дороже. И еще они делают контент и продвигают бренд. Number two. Hype Здесь мы имеем слово читание, слова hype. Шумиха. И бист, Это люди, которые покупают только последнюю версию. Например. О oh oh, боже, ты такой хайп бист. Ты только покупаешь О боже, ты такой хайп Ты покупаешь только новые релизы. Кстати, а вы уже поставили лайк этому видео и подписались на канал? Не скупитесь, пусть это видео увидит как можно больше людей. Ну пожалуйста. Номер три. Хоп. Покупать используется в качестве глагола для покупки или приобретения. Обратите внимание на то, что мы не имеем в виду the policeman. Окей? Okay? Hey, bro, I like the kicks that you just copped, man. Hey, bro, мне нравятся кроссовки которые ты только что купил. Number four. Kicks, обувь. Обратите внимание на тот факт. Что здесь мы в виду... Кикс, как удар. Girl, your kicks are dirty. Take them off before you come in. У тебя грязные кроссовки. С ними их перед тем, как уходить. Number five. Drop. Выпуск. The Nike kicks just dropped. Nike только что выпустили новый модель. Number six. W and L. W. вигрыш успешная покупка. Например, about those Nike drops, I just got a W. Кстати, о новой модели Nike, я тут удачно закупился. L, ну как Epic Fail. Батерия, невозможно приобрести, если все не прошло по плану. Но можно так сказать. About those Nike drops, I just got an L. Я не мог купить новые кроссовки Nike. Number 7. Crispy Clean. Чистый. Да, я знаю, что криспи означает крустающий Ну, как лейз, крекеры. Но в мире кроссовок это означает, что ваши кроссовки самые чистые. Number 8. Colorway. Сочетание цветов. Это сочетание цветов или символов на паре кроссовок. Number 9. Hit. Редкие. Редкие кроссовки, которые притягивают в взгляде. Обратите внимание на то, что обычно "hit" означает "жара". На улицах Америки вы можете услышать такую фразу: "Yo yo guys, look at that hit she's wearing". Yo yo, ребята. Посмотрите на эти редкие кроссовки, которые она носит, Number Ten. High tops. Кроссовки, которые поднимаются выше или на лодыжке, в основном используются для поддержки лодыжки во время занятий спортом. Lows, low-tops, это кроссовки, которые сидят ниже шоколадка. When it comes to sneakers, I prefer high-tops for basketball and low-tops for skateboarding. Когда дело доходит до кроссовок, я предпочитаю высокие кроссовки для баскетбола и низкие кроссовки для скейтбординга. Ребята, вот, это было мои 10 любимых слов из sneaker culture. Если вы хотите начать учить английский, приглашаю вас присоединяться к Puzzle English. Прямо сейчас спускайтесь в описание и приходите тест на знание английского языка. That's it, my friend. See you. Goodbye.